Если вы пытаетесь открыть бизнес в моменте, вам кажется, сейчас я загорелся, хочу это сделать и так далее, то знайте, что на самом деле бизнес не будет быстрым. это будет долго, это будет болезненно, это будет не всегда успешно, это будет больно, это будет долго. Но если вы к этому готовы, если вы можете пробежать марафон, то это для вас. Большинство людей, записываясь в джим, заканчивают ходить очень несколько недель. Им продают абонемент на целый год, потому что знают, что они не будут. И пытаются продать по большой скидке. Готовьте к забегу. Бизнес — это большой забег, так же, как и в джиме. Если у вас нет огня, который говорит вам, почему это сделать нужно, то, так же, как с джимом, вы быстро закончите, тогда вы начнете, и тогда вы увидите результаты того, что вы делаете. Вы удивитесь, насколько... Один и тот же человек может сделать, если он верит в цель, и если он просто работает. Один и тот же человек, иногда можете думать о нем, что он неспособный или достаточно талантливый. И будете абсолютно удивлены, что он может делать, когда у него горят глаза и когда он верит в то, что делает. Если вы не горите и не желаете делать то, что вы хотите, у вас трудно предположить, что. Что-то получится с большой интересной долг. Выбирайте людей, у которых горят глаза и которые хотят это делать. Вы это чувствуете. Мне просто очень хотелось вот решить, решить одну или другую проблему. И когда тебе искренне это хочется. Мне кажется, это по-прежнему не гарантирует успех, но это дает тебе возможность, потому что я не верю ни во что другое. Нельзя подойти к чему-то, какой бы вы талантливы ни были, и взять вот некую проблему только потому, что она популярна или интересна, и не интересна вам, вы не живете ей. В это глубоко верю по-прежнему и вижу в этом результат. Фокус. Одно из, наверное, самых важных открытий, которое можете сделать для себя. Разрабатывайте каждый день один и тот же вопрос. Что сегодня я не буду делать? Когда вы встречаетесь с командой, что мы не будем разрабатывать? Что мы не будем делать? Куда мы не пойдем? Это очень сложно, потому что когда все получается, хочется все. И у вас постоянно есть искушение. Научитесь не делать. Научитесь фокусироваться в себя, в своих подчиненных. Так что но нет, ничего более важного. Я всегда говорю, что A people приводит A people, B people приводит C people. Поэтому очень важно вам начать с того, кто является вашим кором компании, когда она самая зарождается. Каждый человечек там безумно важен, потому что если это яркая звезда, то такие же звезды вокруг будут созданы и те же ценности будут соблюдены. что вначале, если от не создается, то невозможно потом это удержать. Мне реально повезло, что вокруг, э, там, я могу долго рассказывать про в компании, каждая из них это отдельная знаменитая история. Но у каждого из какой-то имеет человек дождя. И а, когда вы ищете таланта, потом, та, для таланта самое важное на самом деле, это далеко не деньги, а для таланта самая важная самореализация. Человек талантливый, уверен в себе, и он не будет искать... Э, люди талантливые, эй, хотят работать с такими же талантливыми людьми, они могут это оценить. Им обычно скучно, они знают те или другие вещи, в принципе, либо не могут самореализовываться на том месте, либо реализовываться минимально, потому что культура компании не позволяет им это сделать. А в такой компании они понимают, что они чувствуют свободу, воздуха, в которой они могут самореализовываться, это самое сильное оружие, которое может быть. Оно не подходит людям, которым не важна самореализация. Я считаю, что successful people, они вообще driven через самореализацию, через accomplishment. Часто спрашивают, как мотивировать команду. Вы знаете, искусство в том, что если вы можете инспайрос, если вы можете завести свою команду, то у нее происходит self-motivation. Человек, у которого горят глаза, работает не за деньги. И настоящего таланта вы никогда не переманите за деньги. Сегодня эстрадам силиконовых долине, например, говорят, отличные специалисты, и там отлично нанимать работников, это не правда. Там действительно огромное количество специалистов, там также же компании, Facebook. Google, Microsoft и так далее, которые забирают все эти сливки. И вы с ма своим маленьким стартом не можете позволить себе классных специалистов. Единственное, что вы себе можете позволить, это зажечь того или другого человека. И только тогда вы можете его переманить. Поэтому научиться Inspire, это более важно, чем мотивировать. Возьмите, поймите самое главное, что есть в вашем продукте, что нет конкурентов. Выберите одну, две, три ценности и будьте абсолютно четки, в том, как вы артикулируете эти свои ценности, когда вы говорите о продукте. Одна из проблем, что люди мало того, что дорого и тяжело попасть к аудитории, мы часто Теряем эту возможность, распыляясь, один раз мы говорим, мы зеленые, мы красные, мы большие, зеленые, там, whatever, свободолюбивые, какие угодно, вы каждый раз описываете разные ценности своего продукта и нечетки. Мы сделали то же самое в GetAxi, выбрали три ценности, в России это был, например, запуск единой тарификации, мы единственные, кто делаем единую тарификации, у вас нет рулетки, в заказываете GetAxi, это вам стоит 299 рублей, и это была новость для России, тут все привыкли ждать долго машины и не знать, какая цена у нее будет. Второе, мы запустили кредитные карты. Это единственная возможность, где вы можете заплатить кредитной картой, и вам больше не надо заботиться о наличных. И третье, это был бесплатный Wi-Fi. С этого все началось, и так была построена коммуникация. Сегодня нет человека в России, который пользуется Такси, который не знает об этих трех ценностях. Если вы научитесь рассказывать о своем продукте не о том, что он делает, а что он делает с теми, кто пользуется этим продуктом. Тогда произойдет магия. Если вы сможете рассказывать о своем продукте через продукты, ваш маркетинг таким образом, чтобы аудитория, пользующаяся им, обладала какими-то уникальными свойствами, была умнее, красивее, опытнее, интереснее, богаче, то люди автоматически хотят ассоциироваться с вашим брендом. И в этом нет вообще никакой связи с тем, что вы продаете. Это может быть черная коробка абсолютно. Магия сегодня в том, как сделать так, чтобы у всех тянулись руки вот к этому, и всем хотелось дотронуться до этого. В этом магия. Она никак не связана с тем, что здесь налито. Продукт может быть даже некрасивым. Мы психологические существа, у которых сдвигается цвет, красота и так далее, в зависимости от того, что думают массы. Если этот продукт излучает эти values, то иногда он даже некрасивым, мне будет казаться более красивым. Но суть в следующем. Вы видите эмоцию. Вы видите постоянную эмоцию, и ни слова о гетакси, но это создает вам ощущение, блин, а я даже не знал об этом, как так получилось, что все они уже давно ездят на гетакси, а где же я? Это создает ощущение, что я чего-то пропустил, и я не доловил. Это детский канал и так далее. Это крупнейшая страховая компания и так далее. Ты Получается несколько вещей, у тебя проходит в голове сразу три подсознательные мысли. Первое, если крупные компании пользуются этим, то она уже давно сейф, Financially secure, правильное, так далее, так далее, так далее. А также инновационная, я выгляжу идиотом, человек, который ответственен за логистику, предположим, компании, еще этого не знав даже. Мы одной компании смогли сделать сразу и рассказать, и вовлечь, и сделать, почувствовать, дать тебе ощущение, что ты отстаешь. Ни одного слова про саму компанию. Но через бренды. Ты учишься. Тут, к сожалению, текст обрезался. Текст был следующий: Наслаждайтесь, мы подождем. 10 минут бесплатного времени. Это все через эмоции, через ситуации. Когда ты начинаешь привязывать бренд к определенной эмоции, к определенному типу мышления, и ни слова о том, что это такое. Это эмоции, лайфстайл, о котором я говорил. И в какой-то момент мне хочется быть частью этого бренда, потому что он становится моим брендом, моим взглядом на жизнь. У вас есть куча сегментов, у вас есть families, у вас есть тусовщики, у вас есть а, а, девушки, у вас есть кто угодно. И надо на каждый сегмент делать свою. А, делая определенный лайфстайл, вы ловите свой сегмент. Ошибки – это и есть самое главное, что мы можем совершить. Здорово, когда эти ошибки не ваши, но поэтому как раз поделюсь многими из них. А, тем не менее, для меня стало... Ошибка эквивалентом успеху, потому что каждый раз, когда мы сталкивались с чем-то как со стеной, это было буквально минуту до того, как происходил большой прорыв либо в персональном росте, либо в профессиональном, либо в изменении в бизнесе, который делали на тот момент.